Премьер-министр подписал постановление, согласно которому в целях совершенствования оплаты труда работников государственных образовательных организаций начального профессионального образования в соответствии с законом постановляется сформировать в профлицеях за счет средств бюджета стимулирующий фонд заработной платы в пределах фонда оплаты труда, рассчитанно исходя из численности учащихся и норматива финансирования на одного учащегося. Решение об установлении конкретного размера выплат из фонда будет принимать педагогический коллектив. По итогам апреля валовые международные резервы Кыргызстана сократились на более чем 17 миллионов долларов. По информации Национального банка, валовые международные резервы республики составляют 2 миллиарда 180 миллионов долларов. По сравнению с апрелем прошлого года, они сократились на 12 миллионов 890 тысяч долларов. За последние два года самый высокий уровень резервов отмечен по итогам января 2018 года. Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В прошлом году главный финансовый регулятор страны провел 11 интервенций, купив 20 миллионов 550 тысяч долларов и продав 154 миллиона 550 тысяч долларов. Чистая продажа американской валюты в прошлом году составила 134 миллиона. Снижение объема резервов отчасти связано с тем, что в апреле Национальный банк провел интервенцию по продаже долларов. Мама двухлетней избитой Сузаки девочки, 27-летняя Альбина, собирается вылететь в Бишкек. По ее словам, она приехала в Москву 27 января, устроилась посудомойкой в кондитерский тех. Малолетних детей двух девочек 5 и двух лет оставила на попечение своей мачехи в Сузакском районе Джалалабадской области. По словам матери, ее дочь еще совсем маленькая и не умеет разговаривать. По словам старшей дочери, в доме мачехи ее обижали. Матери родные заявили, что ребенка не били, она упала сама и получила травмы. «Я возвращаюсь в Кыргызстан», – сообщила мама ребенка. По ее словам, она пока не знает, будет ли обращаться в милицию, так как считает, что сперва необходимо увидеть ребенка и понять – насколько серьезны увечья, как и где она могла их получить. Женщина добавила, что купить билеты ей помогла кыргызская диаспора в Москве. Мужа у Альбины нет, с отцом ребенка она отношения не поддерживает, даже не знает, где он. С родственниками бывшего супруга Альбина не общается. Сотрудники общественного фонда Лига защитников прав ребенка создали координационную группу между общественными организациями, Институтом омбудсмена и Управлением социальной защиты соотечественниками из Москвы для оказания помощи ребенку. На строительство мусора сортировочного завода в Бишкеке объявлен тендер. Отметим, что на сегодняшний день стартовало строительство нового санитарного полигона, а также закрытие и рекультивация старой свалки по проекту улучшения системы управления твердыми бытовыми отходами в Бишкеке, финансируемого при поддержке Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития. В мэрии сообщили, что на первом этапе будут проведены земляные работы, а затем подготовят углубление для изготовления мимо браны, препятствующие поступлению инфильтрантов в грунтовые воды. Весь грунт, полученный при проведении земельных работ на новом полигоне, отправится на рекультивацию старой свалки. Продолжит Айзада мактбек населения в нашей стране растет из года в год в быстром темпе вместе с этим и удваивается количество бытовых и пищевых отходов по статистике каждый год в санитарный полигон и столицы вывозят более двух миллионов тонн мусора специалисты отмечают что строительство нового санитарного полигона на сегодняшний день критически важно для всех бишкекчан бусоршта арха тут с каждым годом у нас в столице растет объем мусора, поэтому нам необходим новый санитарный полигон, который будет находиться далеко за городом. Кроме этого, там же нужно построить завод по переработке, так как переработка твердых бытовых отходов – это превращение источников потенциальной опасности и вреда для окружающей среды в инертные остатки. Буквально недавно за городом началось строительство нового санитарного полигона. Одновременно с этим идет процесс закрытия и рекультивации старого. Новый полигон расположится в 500 метрах от старого. Представители территориального управления отмечают, что новый санитарный полигон будет отвечать всем требованиям и решит проблему с утилизацией мусора. Строительство нового полигона и сортировочной линии, думаю, решит этот вопрос, так как новые полигоны будут соответствовать всем экологическим требованиям, которые у нас предусмотрены. Сортировка даст это, во-первых, переработку отходов, это и в данный момент все размещается вместе, и пластик, и остатки дерева, стекла, пищевые отходы. Раздельная сортировка даст возможность перерабатывать это и размещать на свалочном полигоне только то, что нельзя переработать. Это резко сократить размещение отходов. На первом этапе будут проведены земляные работы. Затем подготовят углубления для изготовления мембраны, препятствующие поступлению инфильтратов в грунтовые воды. Весь грунт, полученный при проведении земельных работ на новом полигоне, отправится на рекультивацию старой свалки. На территории Новгорода нового полигона построит мусоросортировочный завод. Сейчас на его строительство объявлен тендер. Новый мусоросортировочный завод оно будет строиться на площади 2,2 ,2 гектара. Пропускная способность должна составить в год не менее 320 тысяч тонн. Это, конечно, очень много, поэтому там будет все механизировано. То есть сегодня, если на полигоне люди, некоторые работают вручную, сортируют, то в данном случае у нас будет завод, где будут работать люди в официальном порядке. Будут приличины порядка 100-140 человек. Напомним, что в 2017 году муниципальное предприятие «Бишкекский санитарный полигон» и эстонская подрядная организация подписали контракт на строительство полигона и закрытие старого. Проект финансируется при поддержке Европейского союза и Европейского банка, реконструкции и развития. На все это выделено порядка 22 миллионов евро. Уже в следующем году в столице появится новый полигон для твердых бытовых отходов. А вместо старой свалки будут посажены деревья, отмечают в мэрии. ЛТР В столице затопило несколько улиц из-за прорыва на трубопроводе. По информации Бишкек-Водоканала, затопило проспект Джибик джолу и улицу Джумабека на пересечении Сюембаева. В Бишкек-Водоканале пояснили, что заявка о прорыве поступила. Аварийная бригада выехала на место для устранения утечки питьевой воды.